это когда открывается вторая чакра это время с 11 часов дня до 14 часов дня это время когда когда человек может вылечить свои заболевания кишечника, вылечить заболевания печени. Это время, когда человек может испытывать состояние радости и удовольствия, и это, скорее всего, в дальнейшем приведет одинокую женщину или одинокого мужчину к тому, чтобы они вышли замуж или обрели семью, чтобы таким людям хорошо относились, чтобы у них красивые тела были и так далее. Хочу еще раз сказать, это не время для еды, это время, когда необходимо испытывать состояние, такого воздушного благости воздушного удовольствия наслаждения музыкой может